8 марта, да, да, да, мы этот праздник наша церковь не пропускает для того, чтобы а, позволить а, Богу а, что-то сказать, да, нашим сестрам, мамам, бабушкам, сестрам, дочерям, внучкам и... А, я думал, как бы поздравить наших сестер. Ну, в прошлом году я читал свои стихи, оду, посвященную женщине. Вот, я периодически выставляю ее на своей странице. А сегодня, я, знаете, мне прямо это пришло, я прямо это увидел. Я вспомнил, что кто-то, наверное, знает и слышал про пастора... Павел Плохотин, он приезжал к нам с Днепропетровска, очень благословенный пастор, и проводил у нас семинар, который назывался «Сердце отца». Ну, там про Божью любовь, и нам было очень хорошо вместе, мощное служение было. Но ну, это автор тысячи песен. То есть Павел Плохотин настолько продуктивный, что у меня вот долгое время в машине у меня играла музыка только Павла Плохотина, только его песни. Такое многообразие, да, и вот, ну, там... Ну, как бы, он творческая личность. А кто-нибудь слышал про Гешу Шевца? Слышали? Хороший поэт. Вот Алина закатила глаза. Ну, я с ней абсолютно согласен, потому что... Геша Ушевес – это какой-то в моем представлении запредельный просто поэт, который всегда писал просто какие-то небесные, фантастические. Никто даже не сомневается, что это стихи, полученные прямо с неба, потому что это реально лилось просто с него. И вот Павел Плохотин полетел. Геша Ушевес уже давно уже живет в Америке. Он у улетел туда, и Павел Плохотин решил его посетить. И как-то я вижу на странице у Паши Плохотина такое видео. Он прилетает, наконец, в Америку, его пригласили туда на Пассурскую конференцию, он приходит Геши Геше в гости домой. И там такая картина, Павел стучится в дверь, Геше ему открывает. «О, Паша приехал!» Ну, он всегда такой, знаете, под сильным воздействием Святого Духа, Заходи, я здесь. Вот у меня здесь, вот там в караоке тоже такой большой телевизор висит, и там караоке Виктора Цоя. Знаменитая песня, которая просто раньше звучала гимном. Вы знаете, этот поэт, очередной поэт, да, он чувствовал приближение войны, его в его песнях поются вот это, да, группа крови на рукаве, да, мой порядковый номер и что кровь льется, и что кому умирать молодым, и вот такие песни, которые вот буквально вот так. А это было еще, он писал эти песни в 90-х годах, в далеких 90-х. И э, Еша поет эту песню, говорит, Паша, давай вместе споем. А у кого в кармане... Книжка. А у кого в кармане книжка, Новый Завет, значит все не так уж плохо на сегодняшний день. И они с Пашей вот так поют. И я сегодня, знаете, вот я хотел сестрам сегодня подарить э, цветы, да, мы каждый год дарим цветы, у нас есть хорошая такая традиция. Подарить книжку Нового Завета, и мы вместе сейчас поем эту песню, потому что эта песня, она будет нашей. Нашей такой <смех> визитной карточкой, да, нашей церкви. Вы знаете, я получил... То есть Гешу Шевец, чем он занимается? Он занимается тоже хасистским творчеством. Он тоже, как и я, берет какую-то известную песню, переделывает ее на христианский лад. И сегодня мы... Ну, я эту песню не знаю, как писал, я только услышал вот эти строчки. Но спасила посыла Геши я написал эту песню. Пришли стихи, тут же сразу, да, как всегда, за пять минут... И, э, и тоже по Евангелию. Да? Держите обязательно книжки. Вот у меня, у меня в руке книжка «Новый завет», потому что вот из песни слов не выкинуть. Давайте мы все вместе встанем, споем эту песню, которая просто, я верю в то, что она ляжет в ваши сердца, кое-что провозгласим в нашу жизнь. Это песня евангелиста, да, как я ее назвал. Евангелист сходит по земле с книжкой в руках, Предлагает Евангелие, предлагает спасение, но часто его никто уже не слышит. Но все-таки есть люди, которые в этом нуждаются. Аминь. Нуждаются во спасении. Мы готовы? У нас есть музыка, у нас есть слова. И вот представьте, Геши Ушевец, подарок от Геши. Ушевца и, и от Геши Ни Ушевца. Да? Потому что мы, меня зовут Геши, у меня фамилия Ни. Но получается, что от геновцев да, сегодня подарок такой. Поехали! В кармане книжка. новый совет. значит все не так уж плохо на сегодняшний день и билет на самолет серебристым крылом что взлетая оставляет земле ближний день. Соло гитара пошла. Хотя будет еще раз приготовьтесь. Слушайте книжки Новый Советов, значит, все не так уж плохо. Скажи аминь. Аллилуйя! Господь благословит наших сестер сегодня, Господь очень. Через это видео пусть эта песня распространится и станет христианской Потому что, Господь, мы и сегодня держим эти книжки, Новый Завет Такая маленькая книжка, но которая несет столько счастья, столько радости Это Новый Завет, это радостное Евангелие, это благая весть Благая весть для кого-то Спасибо тебе за наших прекрасных благословенных сестер, которые Господь наша церковь во всех церквях, которые есть тело Христова сегодня, которые есть невеста Христова, которые в этом помазании становятся такими прекрасными, еще более красивыми. И вы знаете, куда сегодня парни идут? Даже с мира, чтобы найти себе невесту и жену. Как это ни странно, они в церковь, потому что они знают, что там нормальные жены. Там, только там можно найти чистую невесту, сохраненную, а мы тут пятная порока, только там, только церковь Христова. И дай Бог, чтобы эти парни пришли не только за женой, но пришли также за спасением. Благослови Господь, Аллилуйя, Отец. Еще еще раз, наши сестеры, мы молились вместе во имя нашего Господа Ишума, Шех, во имя Иисуса Христа. Будьте благословены, сестры. Если согласны, скажите Аминь. Вам понравилась песня? Это вам?